Смотрим дом в Молдовке. Парковочное место, территория в плитке, ограждение из закаленного стекла и бассейн. Здесь котельная, а здесь выход в лес. И если его оставить открытым, местные еноты наверняка оценят ваш двор с подсветкой дорожки, зеленым газоном и террасой. Теперь заходим. Это прихожая, здесь гардеробная, рядом санузел, а это кухня-гостиная. Здесь обеденный стол, это кухонный остров и столешница с интегрированной мойкой. Плюс вся необходимая техника. А дальше одна изолированная комната. Теперь второй этаж. Это холл. Здесь ванная комната в керамогранитной плитке. Напротив санузел с такой же отделкой, а рядом спальня с выходом на балкон и видом на горы. Здесь еще одна спальня с мебелью и выходом на видовой балкон. Кроме того, в доме есть эксплуатируемая кровля. Там много места и хороший вид на горы. Дом 150 квадратов, 4 сотки. Звоните!